В общем, какой-то расход. приори реклама считается тем расходом, который приносит дополнительные деньги. Например, мы покупаем клик за 10 рублей, с конверсией 10% он выдает нам уже за 100 рублей заявка. то есть нам нужно 10 кликов, чтобы у нас была одна заявка, и из 10 заявок мы продаем нашему клиенту, то есть стоимость клиента у нас 1000 рублей если мы продаем средний чек например 5000 и в нем в нашей маржи например 2-3 тысячи ну смотрим средний чек 5000 рублей а минус 3000 себестоимости равно 2000 рублей после этого мы учитаем рекламу и у нас остается 1000 нашего с вами профита в этом случае наша реклама окупается и мало того она приносит нам деньги то есть на каждый из вложенные 100 тысяч мы забираем свои 100 тысяч и еще получаем 100 тысяч сверху. В этом случае в рекламу вкладывать выгодно. То же самое касается инвестиций, то же самое касается вкладов сотрудников в оборудование, в недвижимость, в автомобили, если они приносят нам доход. И ответ, сколько нужно вкладывать в рекламу, правильный будет вопрос, какую эффективность приносит нам реклама и когда ее мы полностью закрываем, ну, например, реклама дает нам не 2000 рублей, а 900 рублей. И то есть и с каждой тысячи мы получаем минус 100 рублей что нам по сути невыгодно. то есть мы по сути сжигаем свои деньги то же самое с криптовалютой то же самое с инвестициями то же самое с рекламой с сотрудниками и с остальными расходами которые только могут быть в компании расскажите каким образом вы вкладываете в рекламу как вы рассчитываете ее эффективность или какого-то другого расхода и какие расходы вы считаете инвестиционными и почему и какую доходность они вам приносят обязательно оставляй это в комментариях кто сколько вкладывает в рекламу из моих клиентов у кого какая эффективность доходность ты можешь посмотреть видео на моем youtube канале этому видео ставь лайк подписывайся на канал ставь колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски до новых встреч в моих видео